Жека снимается он. Предвисался, да? отпил пива и, и тортика. Блять, сука. Видите, даже подавился настолько сухой. Я когда-то видео когда снимал, тоже какой-то торт, не помню, я его даже по на канал не заливал, он не успел. Ударил, забыл, короче, про этот ролик и почитил короче, чуть помаху, и он нахрен чертям, блять, еще шапка, спачка, короче, удалю, вот. Вот я тогда так же довелся, короче, я сейчас их тоже тортом дадусь, реально, друзья, дадусь, потому что он ну, реально, он невкусный, короче, ложка крутая, да, крышка крутая, да, шапка крутая, блять, тот уже падает на пол, да, кстати, что упало, а то пропало, Жека крутой, вот. а я бы скажу, что он какой-то на